Здорово. Ну... Как ты? На Барвиху РП вышло небольшое, но, наверное, крайне важное обновление. Одно из самых важных обновлений, которое давно ждали игроки. И сегодня я тебе расскажу о том, что нам добавили, какие изменения внесли в проект, а также расскажу тебе о будущих планах проекта. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, врубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного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 это можно перейдя по ссылке на их телеграм-канал из их же официальной группы ВКонтакте. Также данную ссылку я оставлю в описании этого ролика. Здесь разработчики публикуют все важные новости касаемые проекта, делятся полезными ссылками, а также занимаются публикацией скриншотов из будущих обновлений. Да и помимо всего этого, здесь ты можешь скачать обновленный клиент раньше всех, который также добавили в одном из последних постов. Если у тебя не происходит в лаунчере автоматического обновления, лаунчер не предлагает тебя обновить проект то ты можешь сделать это вручную скачав новый клиент как раз таки в этом telegram канале и буквально уже вчера разработчики опубликовали вот такой вот пост что теперь мы с тобой будем получать уведомления о пополнении бизнеса или оплаты квартиры чтобы просто-напросто не потерять свое имущество на данном скрине мы с тобой видим вот такое вот окно окно уведомлений которым указано чтобы получать игровые уведомления в telegram вам необходимо привязать игровой аккаунт к каналу telegram перейдите по по ссылке, чтобы связать аккаунты. Честно говоря, пока что в игре, в обновленном лаунчере, в обновленном клиенте я не нашел данного меню. Возможно, пока что это не добавили, но сделают это однозначно в ближайшее время. Гораздо более интереснее то, что разработчики наконец-таки поработали над стабильностью проекта и написали в данном посту, что все твои головные боли с крашами и зависаниями в скором времени пропадут. Разработчики нас с тобой уверяют в том, что в данном обновлении, в этом обновленном клиенте, проблемы со всеми крашами, всеми зависаниями наконец-таки решена я естественно с утречка сегодня уже обновил свой клиент поиграл немного в барвиху и да хочу тебе сказать что примерно за час игры у меня наконец-таки пропали проблемы с зависаниями у меня довольно мощный телефон и я особо никогда не сталкивался с проблемой крашей. Да, бывали у меня краши, но бывали они довольно редко я мог играть и 3 и 5 часов и у меня за это время могло быть ни одного краша но после последнего глобального обновления с добавлением новых механик новых вот этих бизнес аренда авто и всего прочего у меня появилась такая проблема как зависание проекта я уже какое-то время грешил на свой телефон оказалось что это именно техническая проблема самого проекта над которой сейчас усердно поработали и как уверяют опять же нас разработчики ее наконец-таки решили честно говоря за один час игры я не могу сделать каких-то определенных конкретных выводов я думаю что здесь нужно тестировать конкретно проект в течение хотя бы целого дня скорее всего на следующей неделе мы с тобой проведем стриму, возможно даже не один и на самом стриме мы с тобой уже все это дело грамотно протестируем, проверим на собственном опыте скачал ли ты уже обновленный клиент обновил ли ты свой лаунчер и как обстоят твои дела на данный момент на проекте отпиши обязательно мне в комментариях мне очень интересно но при всем при этом не забывай что барвиха довольно требовательный проект и требует хорошего железа если у тебя слабый телефон то советую тебе в первую очередь понизить настройки графики ну и не скачивать в лаунчере улучшенный графику как это сделал я но ну, как я тебе уже сказал ранее у меня довольно дорогой довольно мощный телефон и я могу себе это позволить В принципе он всегда справлялся отлично с барвих рп но за последние пару недель после вышедшего обновления да, были такие проблемы с зависанием но я очень надеюсь на то что разработчики наконец-таки реально решили данную проблему ну, как я тебе уже сказал будем все это дело тестировать как ты уже успел заметить разработчики в этом же своем telegram канале опубликовали пост со скриншотом конкретно с новыми женскими скинами опять же это намек на будущее обновление когда ждать обнову буквально через неделю конкретно 17 апреля проекту барби хрп исполняется два года будет день рождения проекта я уверен на 99 процентов что разработчики готовят для нас что-то крайне интересное что конкретно пока неизвестно разработчики не делятся на данный момент никакой информацией. но знаю одно что они точно что-то готовят такая информация у меня есть также Помимо этого, у нас с тобой не за горами Пасха. А значит, мы снова скорее всего будем с тобой собирать пасхальные яйца. И скорее всего, у нас с тобой снова будет добавлен обменник обменник, в котором мы с тобой сможем обменять свои пасхальные яйца на какие-нибудь крутые аксессуары, автомобили или скины. Впереди у нас с тобой майские праздники, и 9 мая, на которые также стоит ожидать какой-нибудь тематический ивент, в котором нас также с тобой будет ждать море различных призов, естественно, как только у меня появится хоть какая-нибудь информация по грядущему обновлению, я сразу же с тобой ею поделюсь. Пока что мы с тобой сталкиваемся с серьезными проблемами из-за всей вот этой вот ситуации в мире. Роскомнадзор серьезно сейчас настроен на внесение каких-то ограничений касаемо ютуба. Будет слухи вплоть о его закрытии. Я уже серьезно занимаюсь изучением других сторонних площадок. Я уже создал себе новый телеграм-канал, в котором скорее всего в случае закрытия ютуба буду публиковать свои ролики и всю новую информацию касаемо проекта сейчас я занимаюсь его оформлением и скоро я с тобой поделюсь данным каналом скоро я тебе сообщу всю информацию телега по моему на сегодняшний день единственная платформа на которую русском надзор никак не может повлиять ну а пока что обязательно переходи по ссылочке в описании любого из моих роликов и добавляйся в друзья на моей официальной странице вконтакте пока что абсолютно вся любая информация касаемо проекта касаемо нашего с тобой канала публикуется именно на моей странице в вк что будет дальше с ютубом если будут его и закрывать то как это будет будет ли работать все это дело через vpn сможем ли мы с тобой его все смотреть сможем ли мы вообще каким-то образом грузить ролики пока неизвестно в любом случае мы с тобой постараемся подстраховаться ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно